В канун Дня Великой Победы российские ветераны получат по 10 тысяч рублей и ни копейки больше. Именно в такую сумму их подвиг оценила нынешняя российская власть. Еще никогда наша власть так низко не падала. Так что же случилось, почему наша страна так деградировала? А ответ прост. Если раньше погоны носили только боевые офицеры, защищавшие свою родину, то сейчас обесценивавшиеся по наделал на себя масса недоучих, не нашедших себе места в обществе и потому повисших на шею народа, и откровенных жертв ЕГЭ. Я про сотрудников МВД, Росгвардии, таможни и еще огромный-огромный армии бюджетных труд не нацепивших на себя погоны и взомнивших себя властью. Что они изобретают, что строят, что производят, кого и чему учат, какую вообще пользу обществу приносят. Естественно, они не о родине думают, не о патриотизме думать их вообще не учили. Им главное выполнить любой приказ руководства, а план это вообще святое. Наша сегодняшняя история как раз про то, как таможенники выполнили годовой план на одном только человеке. Ценой этого стало прекращение работы патриотического клуба, где как раз учили головой думать и родину любить. А зачем вообще Родину любить? Зачем вообще Родина? План, он ведь дороже. Вениамин Меньшиков в этом году отмечает юбилей своей патриотической работы. Целых 15 лет он учил молодежь, лучших студентов, будущую элиту индустрии российской «Родину и власть любить». Но этот юбилей совсем безрадостный. Когда после кризисов и санкционной войны бюджет стал иссякать и чиновникам стало не до патриотического воспитания, Вениамина за отличную работу отблагодарили не очередной грамотой, коих у него масса, а уголовными делами. И вот этот сейчас театр абсурда уже идет больше девяти месяцев. На грани потерять работу, проблемы вообще большие. Да извиняюсь за вооружение, мне даже путевку по лечению с COVID не дали, потому что у тебя проблемы с законом. Шутка ли? В настоящее время ему инкаминируется 12 преступлений о контрабанде вооружения. Бросили многие, скажем так, товарищи, знакомые, друзья, которые тоже занимались патриотикой и все-все. А в итоге что? Просто игнорят? Я же преступник. Куда я лез? Зачем я лез? самое это ужасное то, что я за это время потерял свою семью. Я сам непосредственно занимаюсь коллекционером еще со школы, то есть ну, мне всегда эта тема нравилась военная, то есть форма, значки, различные там какие-то противогазы и так далее, то есть, ну это, как говорится, большинство у пацанов такая вот есть этот, как это фетиш называется, нет, ну, понятное дело, что нахожусь в обществе коллекционеров, каких-то реконструкторов, там страйкболистов, которые играют, Реконструируют эти различные эпохи. Первую Чеченскую войну, вторую, какие-то различные конфликты, спецоперации, там, спецподразделения или еще что такое. Эти вещи, они все устарели. Морально, физически и так далее. Но они являются действительно коллекционные, нередкие. Ко мне постоянно обращаются музеи, различные военно-патриотические клубы, организации. То есть я сам состою в нескольких военных, как это сказать, общественных организациях, такие как Союз десантников России, Фонд ветеранов спецназа. Вот Постоянно проводят выставки, проводят занятия с детьми. Причем самое интересное, что на безвозмездной основе. То есть я даже там не прошу у них там выписать грамоту или еще что-то. То есть было бы намного больше их сейчас. Роковой ошибкой стало пополнение своей коллекции иностранными военными артефактами. Для этого пришлось меняться с зарубежными коллекционерами. Музей военной техники в городе Верхняя Пышма. Куча иностранной техники. Благое занятие. Есть что показать детям. И, конечно же, никто ни на кого уголовные дела не заводит, никто никого не сажает. А Вениамина, видимо, решили посадить. Причем серьез и надолго. Ну, наверное, чтобы больше деньги не просил на патриотическое воспитание молодежи. А заодно, чтобы новые хозяева страны нашей, ну, в смысле, те, у кого патриотизм другой, чтобы они в своем статусе укрепились. Для выполнения плана, для получения звезд. Может быть, у кто-то терял должность, ему нужно было какой-то подвиг совершить. Но они ждали. И когда набралось 6 таких посылок, они возбудили уголовные дела при явной провокации. Речь идет о Кольцовской таможне. Это в Екатеринбургском аэропорту. 2020 год, пандемии коронавируса, никто за границу не летает. Показатели работы упали, косточку, ой, простите, премию шеф не даст. Нужно срочно исправлять ситуацию и показать имитацию бурной деятельности. Выбрали бюджетники в погонах случайную жертву гражданина Меньшикова, что активно в то время обменивал посылками с коллегами и выполнили на нем весь свой годовой план согласно вот сейчас проведенных экспертиз получается что данный вот предмет да это является товаром военного назначения и вот это тоже товар военного назначения и получается даже э, в контексте то есть каждый может понять что вот где вот это или вот это является вооружение и техника вот наши правоохранительные органы, которые мне вот до сих пор уже 9 месяцев утверждают, что вот это одно и то же. То есть вот это... Ну только вот это через границу можно провести, а вот это нельзя, да? Да, вот два абсолютно одинаковых жилета. Вот смотрите, да, абсолютно два одинаковых. Но разница в чем? Вот этот зеленый, а вот этот вот синий. И на что мне э, исследователи и все, и наши, скажем так, великие эксперты говорят, вот это можно... Даже штрафа не будет. Вот это можно. А вот это нельзя. Я спрашиваю, почему? Они абсолютно одинаковые. У них одинаковые даже маркировки. Только вот этот сделан не для военных. Хотя имеет точно такую же маркировку. И получается, все. Вот это запрещено, вот это нет. Я говорю, как? В чем разница? Они что, других пуль защищают? Или что? Или вообще как бы... Оружие, средства поражения и так далее. То, что наносит ущерб э, живой силе э, и технике противника, но бронежилеты, как правило, относятся к системе защиты. На ну, что мне сказали: ты не понимаешь, это другое. Вот именно такие бронежилеты молодой человек высылал своим коллегам. Именно из-за них все уголовные дела и были возбуждены. Для того чтобы выполнить план, таможенники включили смекалку. И ничего, что все это незаконно, план это же святое. Органами таможни была совершена ну просто серьезная провокация. Вот простой пример. Значит, в феврале 2020 года, когда Меньшиков отправил первую посылку за границу с бронежилетом, органы таможни ее выявили, но увидев в этом потенциал для себя в создании, скажем так, важности своей работы, решили на этом сыграть. Вот. И вернули эту посылку ему с такой формулировкой, что якобы вы неправильно оформили декларацию. Но вместо того, чтобы пресечь преступление, если они считают, что это все-таки вооружение, они начали проводить оперативно-рыскные мероприятия. Стали вести за ним слежку, записывать его, смотреть, с кем он встречается и ждать, когда же он отправит еще другие посылки? По имеющейся у нас информации, кольцовские таможенники все же профукали несколько посылок. Эти отправления ушли в Москву, и ввиду того, что в них не было ничего незаконного, корреспонденция благополучно прошла выездной контроль, после чего отправилась в сортировочный центр. Однако доблестные уральские хлопцы не пожалели бюджетных то есть наших с вами денег, чтобы снарядить целую экспедицию в столицу для исправления своего упущения, грозящего им невыплатой премии. Прибыв в Первопрестольную, они начали учить работе местных специалистов. Конечно, такой наглости москвичей еще не видали, но по каким-то причинам нахал в склад пустили. Те уже вовсю пошли крутить и вертеть. Обыск в этом гараже проходил аж два раза. Первый раз его проводили доблестные таможенники. Чтобы подстраховаться, они взяли с собой экспертов из ФСБ, которые не нашли ничего интересующего их. Но это не остановило бюджетников в погонах. Вскоре сюда пришли уже сотрудники полиции, которые привезли с собой военных специалистов. Военных специалистов здесь тоже ничего не заинтересовало, но уголовное дело продолжается. Прокуратура, надзирающая за органами таможни, все это пропустила. Ну, как пропустила? Конечно же, она не могла это пропустить случайно. Она это согласовала. И вот сейчас мы видим их позицию в судах, когда мы обжалуем эти постановления, возбуждения уголовных дел. Они всячески свое решение отстаивают, соглашаясь с тем, что таможня может совершать преступление, если нужно увеличивать или там, улучшать статистику. Есть указ президента 2011 года 1661 Там конкретно пунктом 1.1.5. Указаны бронежилеты и компоненты для них, но в примечании четко написано, что пункты 1.1.5 не применяются к бронежилетам, которые вывозятся в для собственной индивидуальной защиты, не применяются э, к бронежилетам, разработанным в обеспечении только фронтальной защиты, как от осколков, так и от взрыва а невоенных, взрывных э, устройств. И так далее. В этом случае обмен между коллекционером не предусматривает системы квалификации, а подпадает под признаки административного правонарушения. Именно когда есть доказательство невиновности, а правоохранительным органам надо доказать обратное, доказать, что человек виновен, найти, найти что-то, за что его можно все-таки посадить. К сожалению, именно так. так, так такие желания. У нашей сегодняшней правоохранительной системы, именно посадить человека, чтобы он много не говорил, тогда они совершают и применяют различные методы, в том числе ну, грубейшие и незаконные. И тогда за дело берутся доблестные стражи режима из МВД. Они, как правило, безропотные. Выполнят любой приказ. Молодой исследователь ГСУ Дмитрий Глазунов вряд ли сам мог догадаться ради премии своей и своих коллег заказать серию экспертиз. Но не бесплатно в Государственном бюро, а в частной фильме и за целый миллион на Наших с вами бюджетных денег. Экспертиза та, естественно, показала, что белое – это черное. А точнее, то, что бронежилетом можно убить человека. Еще бы, частники за хорошие деньги и не такое подпишут. Да, тем более, вот какие частники. Фирму замаскировали под автономную некоммерческую организацию под названием «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки «Уральский регион». База данных РУСПрофиль дает информацию, что шарашка то была зарегистрирована аккурат перед проведением первой экспертизы. То есть 8 июня прошлого года. А скорее всего непосредственно для проведения этой и последующих экспертиз по делу Меньшикова. Если заглянуть в раздел финансовой отчетности, то выручка организации как раз составила 1 миллион рублей. То есть никакие другие экспертизы этой конторы ни до, ни после в принципе не выполнялись. Но и это еще не все. Одним из учредителей всей компании и по совместительству ее директором является Сергей Гайда. Это сын серого кардинала Свердловской области Анатолия Гайды. Когда-то Гайда старший был руководителем администрации экс-губернатора региона Эдуарда Росселя. а еще раньше он написал конституцию Уральской республики. Помните такое образование на карте России? Никаких сомнений, Уральская республика имеет право на жизнь. Такие собачки, вот, маленькие, даже и большие собачки, которые всегда маленькими остаются и они всегда тявкуют вслед. Шевки, шевки. Да, да, да вслед. Так, раз, а, нет, нет. Два. Этот человек через несколько лет возглавит комитет по вопросам законодательства областной думы. Ну а здесь он заместитель директора по научной работе Института философии и права. Один из авторов Конституции Уральской Республики Анатолий Гайдов. Уральская Республика не имеет своей армии. Уральская Республика не имеет собственной официальной денежной единицы. Дети сепаратиста, помыкавшись и не найдя себе теплых местечек в путинской вертикали власти, создали некий клан, получивший среди бизнесменов название «гайденыши». Русским языком это простые решалы. Каким образом главное следственное управление МВД России по Свердловской области связано с такими колоритными личностями уходящей эпохи, остается большой загадкой? Впрочем, от исполнителя стражи режима уже избавились. Данный сотрудник полиции был уволен из Главноследственного следственного управления. Но перед этим он наломал очень много дров. Пытаясь выслужиться перед неблагодарным руководством, он готов был пойти на любые нарушения закона. Что это было, следственные действия или работа бандитов из 90-х, трудно разобраться. Давил на Миншикова, давил на его семью, показывая видео из его там, частной личной жизни, вот, что повлияло, к сожалению, на его семейную жизнь, ему пришлось развести. Мне приехали, во-первых, очень-очень поздно, было уже темно, без всякого документа, который позволил бы им все-таки зайти на мою территорию, тем, тем более, что... Такое время суток было, что они бы ничего просто даже не увидели, если он мне, мне объяснял, как что это. Мы с осмотром, мы с осмотром. А какой может быть осмотр, когда темно? Я, говорит, фонариком посвечу. А что он будет фонариком светить? Вы знаете, что у меня даже такое впечатление создало, что они приехали для того, чтобы что-то подкинуть. Я-то просто была с работы пришла, и уже команда, которая обыск производила, они уже находились в квартире. Причем, знаете, сколько было? Раз, два, три, четыре, пять, два понятых. И, мне кажется, еще на лестничной площадке двое было. То есть такая команда мощная пришла. У меня все соседи, как говорится, тоже как бы заинтересовались откуда что случилось и что такое у дочки моей изъяли значит этот флешечку на которой они этот смонтировали они ездили этот э, отдыхать и там был смонтирован видеофильм как они отдыхали телефоны отобрали у этот самый у моего сына у подруги забрали тоже очень этот э, даже вообще непонятно почему они отдали? не отдали То есть ну, наверное Вызывайте так и, И до сих пор не дают нам вместе с Менщиковым приходится, я бы сказал так, сражаться на правовом поле Брани с государственным, судебно-правоохранительным, судебно-правоохранительной корпорацией. Корпорация это включает в себя представителей всех погононосных ведомств. Каждый стоит за честь мундира. Каждый готов отстирать пятна с чужих грязных мундиров. Приходило встречаться не только с полицейскими злоупотреблениями, но и, к сожалению, с умышленным судебным бездействием. Так, например, наша жалоба э, по, значит, на эти постановления возбуждения уголовных дел на протяжении уже шести месяцев так и не рассмотрена по существу. Сначала Октябрьский суд ее ну, грубо отфутболил, Верхоисетский районный суд, в котором позиции ГСУ, которые изначально расследовало уголовное дело, ну, более значимы. У них там хорошее влияние, их там э, с ними согласовывает так решение. Это их да, это их территориальные подведки, все верно. Они там суд, как это и предполагалось, на основании вопиющих незаконных формулировок отказал нам удовлетворение жалобы. Благо областной суд все-таки увидел, ну, что так поступать уж нельзя выносить такие грубейшие решения, отменил его, вернув тот же Верховседский суд для рассмотрения в новом составе суда. Но Верховседский суд, опять же, тот суд, который «помогает» ГСУ в их работе, в кавычках, вот, более двух месяцев не рассматривал данную жалобу, хотя УПК предусмотрен пятидневный срок. И после неоднократных звонков все-таки соблаговолил назначить эту жалобу к рассмотрению. Но когда он ее назначил, дело из ГСУ быстренько было передано по последственности в управление транспортной полиции. И на этом основании суд передал рассмотрение жалобы по подсудности в железнодорожный районный суд. Вот так бюджетники и играют человеком в футбол. Видимо, за то, что родину свою любил и других любить учил. Уже в 18 году вождь пролетариата выдвинул идею концлагерей. Так возникли знаменитые целовки. Но чтобы тысячи людей сидели без дела, даром ели хлеб, та же большевистская логика подсказывала, их надо заставить работать во имя светлого будущего, которое обещано тем, кто согласен. Согласен смотреть в глаза вождям, молчать или кричать «Ура!», согласен работать за кусок хлеба, за крышу над головой, за то, чтобы оставили в покое. А тем временем ГУЛАГ снова возвращается. Конечно, теперь заключенные нужны уже не государству, а конкретным олигархам из кооператива Озера. Но естественно, что решать вопрос бесплатной рабочей силы они будут за счет государства. Газета «Коммерсант» уже сообщила, что сразу нескольким ведомствам поручили продумать вопрос инфраструктуры для зэков вблизи БАМа и Транссиба. Срок решения 14 мая. Заказчик – вице-премьер Хуснулин. А патриотизм, он уже не нужен. Он требовался тогда, когда страна в одном общем экстазе несколько лет радовалась присоединению Крыма. Как раз тогда пилили на металлолом последние оставшиеся заводы и отправляли металлолом в Китай. Тогда услуги Меньшикова были очень востребованы. Ибо челяди не надо было знать о происходящем. Сейчас, когда заводов больше нет, то и любовь к родине больше не требуется. Просто любить больше нечего. Зато заключенных для олигархов потребуется с каждым годом все больше и больше. Свои посты в каменоломнях займут и те, кто учил любить нынешнюю власть. Всем помогаешь, если все делаешь, а потом все.